Это рыбацкий порт Валенсии. За моей спиной видно, как прибывают баркасы с вечерним уловом. И большая часть улова идет на рыбную биржу, на Валенсийскую. И остальная часть, слава богу, теперь уже продается нормальным простым людям. Потому что до этого было запрещено из-за коронавируса. Можно пойти и купить. Мне ничего не нужно, но я просто пришел э, снять, что хотя бы узнать, как здесь действительно дела обстоят и продается уже или нет. За это действительно все было закрыто. Ну и народу, естественно, много. Все пытаются купить подешевле, потому что здесь действительно рыба, э, я считаю, очень дешево продается, но и разновидностей всяких полно. Вот прибыл баркас, ну и рыбаки разгружают улов, как обычно. на подходе следующий баргас Эти вот. у этих хулов покруче mm -hmm. Вот мы видим, как везут улов на рыбную биржу. Сначала она проходит, рыба через нее, и затем уже то, что осталось, уходит в народные массы. Ну вот, судя по всему, улов довольно-таки неплохой. Рыбная биржа, он там чуть подальше. Ну а здесь продают такой импровизированный базарчик. Ну вот не кондиция, частенько выбрасывается прямо за борт. И чайки все это затем поедают. Еще один баркас подошел с уловом. И вот поехал вов на биржу. И вот она, биржа, туда не пускают. Все это потом на ленту транспортерную. И вот там за за той перегородкой сама биржа. Но у меня есть уже про это видео. А на этой бирже покупают либо рыбные магазины, частные, либо рестораны, рыбные рестораны.